Приветствую всех и в этом уроке мы рассмотрим экипировку оружия с помощью наших монтажей. А именно мы будем использовать Anim Notify, поэтому мы создаем папочку для Anim Notify, находим в All Classes Blueprint Anim Notify, создаем его и называем его Equip. То есть мы будем использовать один Notify для экипировки и снятия оружия с персонажа давайте override uh, так override нам нужна не эта функция нам нужно override resive notify uh, которая будет uh, вызывать логику мы возьмем mesh компонент и здесь мы возьмем uh, get owner то есть владельца mesh на котором проигрывается монтаж сделаем cash на нашего игрока это у нас BP Player. Здесь сразу поставим галочку, поскольку у нас в любом случае галочка будет true. Следующее, что нам нужно сделать, это давайте создадим переменную Equip со знаком вопроса. То есть, если у нас Equip true значит у нас происходит экипировка если как выпал то мы снимаем оружие также мы делаем instance editable и ты был экспо он чтобы мы могли менять это все непосредственно в э, самом анимационном э, монтаже так что нам нужно здесь здесь нам нужно attach компоненту компонент Будет перенести отдельно. Давайте сразу создадим функции. Это будет функция attach weapon to player, которая будет отвечать за то, что мы оружие с руки оттачим на спину персонажа, да, либо на тело, неважно. И функция attach weapon to hand, это, соответственно, из ножен мы отачим к руке и вот эту вот логику где у нас происходит сам attach нам нужно перенести в функции Get current weapon type. мы пока что не трогаем нам нужно только attach и также эти два компонента mesh и sword делаем ctrl-x для того чтобы удалить и в то же время скопировать здесь создадим переменную плеер bp player нам нужен и давайте подключим наши компоненты и сам attach на данном этапе нам больше здесь ничего не потребуется поэтому давайте сразу создадим Точнее, перенесем э, во вторую функцию. AnacWip. Копируем. Это все. И в этом примере да нам delay э, вообще не потребуется, поскольку мы будем работать только с монтажами. И э, нам уже нет никакой разницы, какой длины у нас будет монтаж. Также ставим плеером, подключаем. так как вып здесь мы сразу возьмем get weapon component и из него нам нужно две функции это attach weapon to hand и attach weapon to player сразу достаем нашу переменную делаем branch в случае, если она true, значит мы оттачим к руке. Если false, то мы оттачим непосредственно к персонажу. Подключаем плеера. И также подключаем плеера. Выходы мы подключаем оба, поскольку у нас всегда будет проигрываться эта логика, если мы нажмем клавишу. Так, что у нас здесь? Это мы пока что подвинем, поскольку у нас, опять повторюсь, нет системы equipment, мы подключим без delay просто смену weapon type. Compile Save. Ну и давайте нажмем Play. Так, у нас что-то не работает. А, у нас не работает, мы же не выставили в монтажи. Либо же в анимацию, либо в монтаж мы должны выставить наш Notify. Давайте выставим монтаж, чтобы анимацию не нагружать. Поскольку, мало ли, может нам понадобится анимация с чистым notify так давайте здесь выставим equip true поскольку это э, монтаж equip и здесь мы выставим notify примерно здесь то есть мы смотрим уже по монтажу где нам выставить этот notify чтобы проиграть логику и здесь у нас false сохраняем давайте нажмем play посмотрим так, у нас снова немного не то. А у нас не то, потому что я, скорее всего, перепутал ноды в функциях Adch Weapon. Давайте откроем. У нас Weapon to Hand. У меня там написано Weapon Spine. А должно быть у нас Weapon r Здесь наоборот. Поэтому у нас возникают вот такие проблемы с сокетами. Поэтому будьте внимательны. Так, weapon to player. Вписываем вот этот сокет. Давайте его скопируем. И сразу напишем weapon R. Поскольку у нас weapon to hand. И здесь weapon spine. Поскольку у нас weapon to player. Нажимаем play. И теперь у нас все происходит нормально, экипировка и снятие. Ну и плюс у нас уже заготовлены эвенты, которые мы э, сможем реплицировать, если нам нужна будет репликация, поскольку мы сделаем репликацию только анимационного монтажа, и у нас э, будет уже э, видно это и на сервере, и на клиенте. Ну и также нам понадобится репликация Atacha.